Мне нравится лагерь подсолнух тем, что тут много веселых детей, можно завести много крутых друзей, и тут крутые вожатые. Мне нравится лагерь подсолнуха, потому что там мы много гуляем, делаем зарядку. Мне нравится лагерь подсолнух, потому что мы много гуляем, играем в футбол, играем в заморозки. Еще мне нравятся мастер-классы. Лагерь подсолнуха, то, что мы много гуляем, там вкусно кормят, мы э, смотрим мультфильм, мы ходим э, на экскурсии. А Мне нравится лагерь подсолнуха, потому что там много детей, много друзей. Мы там много гуляем, там очень крутые мастер-классы. Мне очень нравится этот лагерь, потому что тут много мастер-классов в среду, в среду. Можно мы ходим в разные места. Например, мы ходили в батонный в центр, ходили на Скайтаун, не помню когда, ну неделю назад. И вообще классный лагерь. Все же, можно только это сказать.